Доброе утро. Доброе. Прошу Спасибо. Честно говоря, я. Здравствуйте. Честно говоря, здравствуйте. я.. Здравствуйте. здравствуйте. Честно говоря, здравствуйте. Ми... здравствуйте. Честно говоря, здравствуйте. Честно говоря, меня удивил ваш звонок. Я думал, вы работаете с Савронским. А кто это? Политехнолог Саенко, Ващука, Брагина. Вы помните таких кандидатов? Нет. Потому что с ними работал Савронский. Не агитировать его тактику. Понятно. Да это мое решение. И оно провальное. И ваше пятое место тому подтверждение. Четвертое. Пятое. А к вечеру будет седьмое. Это выбор. Народу нужен свет в конце тоннеля. Мы готовы. Что нужно делать? Ну, Во-первых, не отчаиваться. У нас впереди месяц. А за месяц я могу сделать президентом. Чупакабру. Во-вторых, Нужна активная компания. Мы должны заставить народ забыть ваши неудачи. А ваши победы преподнести как аперитив. Будем бить во все сегменты. Телевидение, радио, YouTube, наружка. Но для этого нужны деньги. У нас есть 25. 25, хорошо. Но нужно миллионов 50. Нет, у нас 25 тысяч. Тысяч? Долларов. конечно меняет дело просто нужно вспомнить кто с таким бюджетом побеждал кто же побеждал побеждал побеждал побежал я побежал без обид будет хотя бы миллион звоните мне.